Даже по сценарию. Смотри, ну давай попробуем, он, он, вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот вот, и вот так вот. Я смотрю, просто что у тебя уже включена запись. Запись там. Да пох. Там я смотрю там. А тебя не разбуждает, да? Что у меня? тебя глазки бегают. Что у меня должно возбуждать? Я не знаю. Голов ситик тут нет. Да и не в сексуальном возбуждении. Зачем тебя возбуждает просто какая-то запись? Что и будем делать-то? Ты болельщик Миланов, да мне похуй. Э, ты, на... ты тоже в красном-черном, ну, Окей. Э, у арсенала есть какая-то там 17-я. Красно-белая. Красно-черно-белая, там 18. Красно-черная нет, Арсенал okay. не красно Там есть такая, там есть 18-я резьба. Арсенал резь. это помойка. Я слышал, что сегодня Мачестер Юнайтед проебал и лишил шансов на Лигу Чемпионов, значит, четверка четверку он не попадает. Значит, кто там остался? Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Нет, Арсенал не попадет. Тоже не попадет? Нет, То но Челси, Арсен... тот... Арсенал выиграет Лигу Европы. Вот. в этом году Тоттенхэм будет выше, чем Арсенал? К сожалению. Не, не, к сожалению, да. То есть как обычно. Ну, титулов будет меньше, но будет э, статус. Я не знаю. Есть такая ситуация. Тоттенхэма а же главное не чемпионат выиграть, а Арсенал в фабрице будет. Собственно, как у Арсенала. То же самое. Но у Арсенала будет титул. Арсенал ебанет Челси или Франкфурт. Кстати, было бы охуенно, нет, если... Не, погоди, если Арсенал бы играть с Антрахтом или кем-то, Фортуна или кто-то. У Франкфурт. Ну, короче, Арсенал же и проебт. Ну, нет. Нет? Нет. Нет. Ну то, что в том году Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Европы у Аякса, это, конечно, было сверхдостижение. А по сути-то аякса сильнее все равно, чем Манчестер Юнайтед. А, давай так, смотри, ну, ты ж можешь прогорать и угорать. А чё я угорать? А Якс выиграл, а я угорать? Да? Давай, давай, смотри, ну ты же... Нет, погоди, а Якс выигрывает, а я угораю, что он выигрывает? Нет, Нет он ты ты выигрывает. ты неправильно формулируешь. Он просто выигрывает. А я же был веселее, энергичнее. Да Якс просто сильнее. А Якс просто вот. сильнее. Никого. Ну, любая английская команда. Любой. Вот так вот, да? Ну, все английские команды. Английский... Это слабые команды. Они очень слабые. Они очень слабые. Их даже Спартак а я... Москва. Не спорю. но это прикольно. Ну это ж, блядь, радует. Но не в Лиге Чемпионов, не в Лиге богат, Европы. Самая богатая лига, самая слабая лига. Вот, вот этот диссонанс меня как бы это маленько доставляет. Ну кури мои сиги. Да. Там где-то говорят, есть мои кнопки. Своих-то я тебе не дам. Не парься, у меня их почти нет. Ну, я, кстати, я, кстати это тоже не мои. Я, блядь, по-моему, их то ли украл, то ли что-то. <coughs> то ли мне сказали я не понял как мы стояли на бровке и мне рома балашов говорит вы чё уже а мы с кем-то мы с фокусом или с кем-то обсуждали ливерпуль Барселона ну матч 3-0 где Барселона выиграла я вот я не видел этот матч рома, я, и Рома говорит такой вы что похоронили уже этот Ливерпуль что ли мы ему такие ну да я, ну нет да. Ливерпуль дома типа Барселону выиграет 4-0 Игорь, ты слишком сильно метнул я не могу добраться. Если и Барселона проиграет Аяксу, это будет вообще что-то с чем-то. Потому что тут нахрен-то точно Аякс не пройдет. Блядь. По факту Тотенхэму надо просто выиграть у Аякса. Вот кто так скажет, что... что в одном конкретном матче Тоттенхэм не может выиграть у Аякса, что ли? Да может, конечно, Тоттенхэм выиграть у Аякса. 1-0, один пропущенный, да? А какая разница? Сколько? По Тоттенхэму просто надо выиграть. Что, просто выиграть нельзя, что ли, у Аякса? Ну, да, конечно, можно просто выиграть у Аякса. Просто выиграть. <coughs> да любая команда может. Просто выиграть. У Аякса. Да. У Аякса. Да любая. Лаякса. Да. Лаякса. Да, любая. Вот у этого, блядь, вот у нынешнего яйца, да, любая... который пиздец как заряжен. Так, а что такого? Ты Реал выигрывал. Ну, смотри, ты мне сейчас скажешь, мне дают 25 тысяч рублей, и я ебашу гораздо более сильного физически меня Игоря Данилова кулаками. Я начну его ебашить. Вот я сейчас наброшу тебя с кулаками за 25 тысяч рублей. Ну и чё, условно, два, так удара, с... два удара в бороду, блядь, успокоит тебя очень быстро. А также, а вот смотри, а вот так, же, так, так, так, так, так, так, так, так, она может уже Там выключилась, там -лап стоит 10 минут. Да но, но, может быть, так, так, так, так, с это, так, так, так, так, так, так, так, Давление отходов, давление отходов, давление отходов и ебашило. не знаю, как у него прописано. А яксу без разницы, с кем играть. С тоттенхэмом Арсеналом, Реалом, Манчестером, он, без разницы. Он всех перебегает. и они там всех перебегают. Но Арсенал порвет всех в Лиге Европы. вот вот это последний шанс. Да я вообще не против того, чтобы арсенал выиграл Лигу Европы, как бы. Я, мне да, Там, понимаешь, там кто? Арсенал? Челси? Франкфурт. И кто там с Арсеналом-то играет? Э -э, Валенсия. Валенсия. Я. Твой, твой друг Чершев Почему да мой друг я о чем, Блять, я хочу. Кухаю с ним, что ли? Что мой друг? Блять, ты заебал, блядь, я Погащен, сейчас, друг, я блядь. сейчас смонтирую, блядь, он бухает с тобой, ты, ты заебал, ты недооцениваешь не, да, мои навыки по монтажу. Мы бухаем стерзи, с червишем. Да? Потому что, блядь, я прокачиваюсь по монтажу. Конечно, раз в неделю, когда он на новую ладогу приезжает? Блять, нет, я подрежу. Что нет, он ко мне приезжает, что я вам, свечу его, что ли? Свечу? Свечу? свич ему, в смысле, ты ему вставляешь свичу Вообще, череш футбол до конца сезона играть вообще уже больше не будет. Четыре месяца у него, травма на четыре месяца. Хрустальный, да? Так хрустальный. Так футбол. почему мы сидим при закрытых окнах? А ты их, потому что закрываешь, открываешь, закрываешь. Как, как, как открываешь. правильно сделать? Вот так. Как хочешь, так и делай. Ну, арсенал возьмет Лигу Европы, будет ну, Лига парни. Чемпионов. Блядь. Он с тем же Челси будет играть, что ты там считаешь, что Арсенал все, гарантия победы победу на Челси. Челси там этот, как его? Хазарт, блядь, он просто раз и гол. А в арсенале нет таких игроков. Ну вот сейчас был. Э... Я, блядь. Ну я. А Бамиант везде много забивает, но он зависимый форвард все равно. Он сам по себе момент не делает. Он реализует все, он хорошо, он завершает атаку здорово, но он все-таки не делает разницу. Я, я, я прогораю по тому моменту. Блять, вообще работа? нет? Нет. По какому моменту? Я, я работаю по моменту, э, то, что я прогораю, прогораю по этому моменту, что арсенал сделал упор на Лигу Европы. Это вот потому, что они сделали слив в последнем туре на Англию. Они выпустили условного Мустафи, условного... Блять, почему сейчас сам Мустафи говорил, хороший игрок? sometimes. Sometimes. Вчера. Ну no, sometimes, да. Yeah. Вчера хорошо. Yesterday. Yesterday. Sometimes sewing. This is uh Yellow Submarine. Он же за Everton играл. Это же. Yellow Submarine то вели Real. Uh, ну он за Everton играл. Ну а почему ты Yellow Submarine? При том, что Битлы болели за Everton? Подожди. Да, да. Вот, да. Вот и короче. Джоуэс это... Марин все равно песня взята этими болельщиками Виллириала, распетая с одним из-за чего она. А чего попить ничего нету? Ты все вбухал. А он за десь вода. Вот и и. И короче это. А вода, э... вода в графине. И короче. Короче-то. У кого, короче, тут, блядь, сидит дома, короче. Йлоу. Йеллоу. Йеллоу субмарин. Ай, говори. А что возьмет Лигу Европы? Если ты так был уверен, ты бы пятеру поставил а, То есть, смотри Ты готов в данный момент спорить я на самый... Я не готов спорить на этот момент Вот, видишь? Блять, я хочу самую, самую острую в мире чипсу захавать с тобой я приеду в декабре месяце. Привезешь денег, блядь, мы с тобой. Хуеенник, е. Мы с тобой скинемся. Я стакан нормальный поставил, чтобы все закрыть. два с половиной. Ну, то есть она стоит 5 рублей, блядь, мы по два с половиной скидываемся. Говна, пта. Хуйна, пта. Хуйна. Видишь? Вот-вот. Молодец. Когда ты уезжаешь? Ну я думаю, через 10 дней меня уж точно не будет. Андрей. Андрей, вопрос. Вопрос ты себе. У вас у вас ни, ни у одного из ваших игроков не было капитанской повязки да. на турнирной да, сетке. Да, да. Чем ты это можешь объяснить? А тем, что ты нам не дал повязку. Ты же мне дал повязку, я выигрывал чемпионат города по футболу. Или что там, Кубок депутатов? Ну, Кубок это депутатов. Ну это хрень. Но. А теперь ты мне не дал и мы не выиграли. Ну, типа придева ко мне? Да. Ну, забери по повязку оттуда. Откуда оттуда? От Казака хорошо заберем. Окей. Потому что казак не наш капитан. Казах не наш капитан. Я не знаю, говорят, казак нормально. Нормально руководит бегом. Окей, говорят. То... ну это я с людьми общаюсь. Ну, забери повязку. Да повязка-то заберем. Нет, я говорю, что казак нормально руководит Но Забери повязку. Я Ему дал один раз э, на товарищеский матч. Ну повязка это хрень 200 рублей стоит. Блин. Ну окей, но ну, это моя личная, я за нее платил, я за нее вкладывался. Был когда-то очень много лет назад, ну хуй знает, ну, ну и в чем проблема? Пришел, сказал, давай мне повязку. Моя не твоя все. Ну потому что я тогда пришел, ну вот такой, типа вот так. Ну. ну типа вот так. водки давай выпьем? Что у нас с водкой? У нас есть что-то по водке? Конечно. Веди? Да везде. Водка есть везде. Везде, блядь. Что это? Можно вот сейчас я более менее отрезаю, чем некоторое время раз выпьем. Так, запить, запить, запить. Да. Просто у меня, прикинь, в лотке. Возникло ощущение, что вот-вот появится мой бывший лучший друг Паша, Паша Козёнов. Паша Мы с ним когда там поругались. типа мы... А -а -а. И сейчас... Мы, мы с тобой сейчас... И тут вот хуяк такой появляется. Чё, блядь, произошло? И, типа, <пишут> пошло выяснение отношений. было ну, была ситуация, да? Ну, вот, ну как бы, там, знаешь, ну, как бы, ситуация не за драки, но, блядь, ну, в каком-то моменте разошлись. Ну, вот, типа, интересы. Заебись. Заебись. Главное, что у нас с тобой всегда интересы держатся на Армагеддоне. Армагеддоне. Просто, прикинь, просто... Вот у, у, у семерых твоих родственников, блядь, э, инфаркт. Э, единственное, что им сможет помочь, это Армагеддон Игоря. Э, если с ними скушает его Егор или хотя бы один другой человек, ну, их подать Да. Да. Я, блядь. Туф, туф, туф. Армагеддон. Армагеддон. Блять. Почему? Почему нет армагеддона в новой ладге? Витамин хочет что-то открыть, да, сейчас. Почему ты не открыл Новой Бургер в новой ладге, блядь? блядь. Когда ты откроешь на в Новой Ладге? Когда ты откроешь просто острую, блядь, пиццерию нахуй. Просто магазин острых товаров, блядь. Блять, да, с новой ладги сложно. Во-первых, во-первых, я, я из. Ну, во-первых, я по этой хуйне работал. Я, блядь, не подъебываю тебя. А меня не надо подъебывать. И, и, и, я работал по этой телеге. Продавал на бургер. Нужно брать либо, блядь, Волховский район, либо брать новую ладогу. Если брать чисто новую ладогу, то ты, блядь, берешь себе два пальца вот, блядь, в гусло. Также брал Андрей Кусарев, мой одноклассник, черт. Он, он, он прогнил, набрал все оборудование на блядь не миллион рублей и не пошла ладно копиться. У него хуевый бизнес-план был. Нужная а работа. Ланда и 8 тысяч человек живет, так да, куда ты был, блядь? Можно, я знаю, как это сделать, чтобы это работало. Не нужна доставка. Доставка еды не будет работать вот в -вот этой гнилухи. Да я же сам даже заказывал бы. Окей, да, ты... Блядь, нам нужно сделать с тобой обзор. Ну только, блядь, ну, в ладоге это не будет. Нам -то с тобой ничего не надо делать. Я не планирую никаких. Мицари и всего прочего. Нахуй все дно. Я бы уехал куда-нибудь в лес. Собирал бы какие-нибудь травки. Пахал бы себе какой-нибудь огородик, разводил бы 10 курочек нахуй. И спокойно жил бы. Нам да, далеко не увидишь. А? Там далеко не уедешь. Куда? Я Там не проб, хочу от всех уехать. <свят> Купите, как говорится, домик в деревне, блядь, чтоб мне никто вообще нога не был Что в такой ну. деревне, где, блядь, и связи, чтобы почти не было. Ну, я могу тебе порекомендовать. Потому что у меня есть у моей двоюродной матушки. Ну ты в Орловскую область не поедешь, да? Да не знаю, что-то где-то, где река есть, ну, чтобы я мог ловить рыбу, ходить на какую охоту, собирать ягоды, грибы, блядь, и выращивать огород. Все, мне больше ничего не надо. Короче, с 22 марта, мая, мая, квитня. Видно, как говорят, оху... я это, э... в отпуске. Да. Я с 11 мая уехал в Архангельск. Стофу да, да. я Ты уже говорил об этом. Я туда уезжал, я же сказал, я корешку долавливаю, сразу еду туда. Вот Колюшку доловил сразу туда. У меня до 10 мая у меня карт-бланш. После 10 мая меня уже ждут там. Все, просто. Но я могу уехать и 11 и 12 мая и мне У меня сегодня папа Игорь, не уезжай никуда, иди работать на пеленке, блядь, нахуй. За 19 тысяч, блядь. Я говорю, ты ебанист А он, я хочу тебя видеть. Я говорю, блядь. Я говорю, может тоже хочу вас видеть, это. Я... Да мне нахуй это не надо, блядь. Платили бы мне, блядь, 30 тысяч рублей в месяц. Я платы у нас аху ничего не делал, блядь. Тут даже на работу не ходить. Вот тогда, да. А так, кой тут делать, блядь? Слевастен полностью. Свои, блядь, двадцатки, двадцать двух. Вот за месяц. Которых не могу человечество распределить. Мне оказывается уже теперь касается долгов. Да, хули, хули тут двадцатка, ёбь ты байга, ещё надо, надо. Ты что, завтра выходной, что ли? Да. Ты работал, господи? Да. Завтра, значит, ранний подъем. Вы прикажешь, мой господин? В 10. Да, точно. У тебя на весь день я тебя забираю. Договорились. Надо поехать в Волхов, мне оформить индивидуальное предпринимательство. Армагеддон с тебя. Или все сопутствующее. Ар... Армагеддон с меня. Армагеддон с меня. Короче, тема такая. Надо приехать в налоговую. Узнать, что конкретно надо мне, блядь. Там, по-моему, она просто, э, знаешь что? копию паспорта, заверенный нотариусом, вот какая-то такая хуйня Вот это самое ебаловое будет Все <клышко> остальное хуйня Копию паспорта, заверенный нотариусом, это как, где-где-где-где брать? Знаешь, нотариусу ехать, логично? Логично <клышко> Надо Сразу реш... заехать это, в затею, сделать копию паспорта и заехать э, в мэрию Кунтарёсу в Ладогове. У нас о, есть такая хуйня МФЦ. Ничего. Она, по-моему, решает. МФЦ решает эту, эту хуйню? А, она там заехала в МФЦ. МФЦ это в мэрии, я там был. Я это после 10 утра. Там это, Гохи Богданова. Бывшая или, блядь, не знаю. Слышь, так я тебе говорю, мы 10 утра подъем на. Да не вопрос, не вопрос, решим. И поедем в этого. У меня вот. это в выходных, мы сейчас все решим за дня. новую надо, в новую очередь на надо заявление какое-то писать, по-моему. Ну, я хуй, да если через МФЦ делается, так хуй Можно сделать через МФЦ. Можно и в автобус по Да, за какой недель? Первый? Да, понедельник. Никогда. говорит, механиков. Рома, Рома, Рома, механиков не говорит никогда. Разнидут, да разнил, да? Да, в итоге мы некоторые мне поспим. А -а -а. Да. располагай. Ну где-то закинься на кровать. Все, давай. Если чё, ты что знаешь? интересно нет, нет, нет, нет, есть адекватные люди, но они почему-то, то есть 8, то есть двое из 10. Ты врубил камеру зачем? Не знаю, а мы о футболе хотели говорить, ну то что Лаловский футбол дохнет. Не слежу за ним, не знаю. Не участвую. Я завершил карьеру. <как> а что делать-то, блядь? И ты завершил карьеру, я тупо футбол-бот, можно так назвать, То есть, потому что <coughs> не используют как э, тренировочный персонаж для каких-то матчей. Не, я был на тренировке, блядь. на последней, проиграл только одну игру, ну я наоборот встал. Одну игру первого. Время вроде выиграл. Выпьем водку сейчас. Поставь на паузу выпьем.